Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для каждого знака зодиака. И буквально вчера, 1 апреля, мы провели большую 4 встречу, насыщенную полезной информацией. На этой встрече я дала детальный прогноз на апрель для каждого знака зодиака, для каждого года рождения. И бонусом был прогноз на год для каждого года рождения. Буквально каждый человек получил не просто прогноз событий, что ожидать, а еще и как нейтрализовать негативные события и усилить желаемые. Еще новинка этого сезона я давала подробный вибрационный фэншуй, как я это пока называю. Я в деталях рассказала, какие стороны света опасны, чем, как, почему, и самое главное, как устранить неприятные влияния вибрации, а также какие стороны света и для какой сферы жизни можно использовать. И, конечно же, секреты того, как это усилить. Четыре часа теории, без перерыва. Мы даже не все успели, я не дала еще вибрационной активации. Это определенные действия, которые будут активировать вибрации Земли, человека, соединять их, и все это будет действовать для исполнения ваших желаний. Это дополнение я обязательно дам в письменном виде, и у вас будет четкая подсказка в виде некой брошюры, как правильно проводить активации, где, когда и что делать для этого конечно же в еженедельных прогнозов я не буду давать всех этих детальных секретов это будут привилегии только для тех кто участвует в ежемесячном в ежемесячной встрече, где я буду давать прогноз на месяц кстати к нам уже люди обращаются с просьбой получить запись встречи конечно мои родные кто-то не знал кто-то ну, был в раздумьях кто-то может быть только меня увидел и решил посмотреть понаблюдать что будут остальные это говорить по поводу этого мероприятия и почитав отзывы в чате почитав отзывы в соцсетях приняли решение посмотреть запись встречи тоже ну столько интересного столько шума в итоге после встречи конечно же каждому захочется получить запись встречи итак мои родные вы можете получить запись встречи, приобрести ее. Ссылка находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Если вы нас сейчас смотрите в соцсетях, то вам необходимо будет нажать на значок YouTube, и вы перейдете автоматически на наш канал. Чтобы мы были спокойны, что у вас это получилось, перейдя на канал, поставьте лайк, это пальчик вверх, сделайте репост, это надо нажать на кнопочку поделиться, поделиться во всех соцсетях где вы есть и подпишитесь на наш канал таким образом мы будем спокойны что вы точно увидели наш прогноз попали на наш канал и видите ссылку на а, запись а, встречи а, про, с прогнозом на апрель а внимание уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречу прогноза на май, где вы не просто сможете услышать все секреты и задать свои вопросы, но и тот секрет, который я не говорила до встречи, перед апрельской встречей, перед апрельским мероприятием, на встрече прогноза на месяц, Каждый из вас будет создавать намерение о своем желании, а я в течение встречи буду с участниками прямого эфира работать вибрационно, и вы таким образом сможете усилить выполнение своего желания. То есть мы будем создавать вибрационно ситуации, которые будут способствовать исполнению вашего желания. Повторяю, это привилегия для тех, кто участвует вживую, поэтому ссылочка на... Участие 5 мая тоже здесь под этим видео на нашем канале. А теперь еженедельный прогноз для Стрельца. На этой неделе Стрельцам понадобится совет старых и верных друзей. Вы будете заинтересованы э, в сужении дружеского круга до избранных надежных друзей. Некоторые из тех, кто считался вашими друзьями, не пройдут этого отбора. Однако, я не рекомендую разрывать с ними полностью отношения. Просто приостановите временно общение, поскольку это будет более целесообразно для вас и для вашего успеха. Старайтесь вести себя активнее и... Участвовать в обмене мнений с теми людьми, которые с вами а, имеют общие интересы. Со среды и до конца недели вы будете успешны в работе, а в свободное время будете склонны проводить в уединении. Отдых а, от суеты и шума вам потребуется. Чаще прислушивайтесь к подсказкам вашей интуиции. Старайтесь жить не по плану, а просто и спокойно, занимаясь теми делами, которые сами к вам постучаться в дверь. На этих днях вы можете отказаться в такой ситуации, когда откроется некое знание, которое до сих пор вам было недоступно. А еще хорошо проводить расследование и разбираться в загадочных явлениях. Вот такова интересная будет неделя. А теперь, что касаемо отношений. От влюбленных стрельцов неделя потребует серьезности и основательности. Если вам ближе другой стиль, обстановка может показаться ну, несколько пресной и партнер вам может показаться скучным, а общий ход событий может показаться тупиковым. Чтобы завоевать внимание партнера, будет недостаточно внешнего блеска и красноречия. Порой эти качества будут становиться даже лишними. Чтобы вас запомнили, важно оставить в чужой памяти некий материальный след. В период со 2 по 5 апреля многое зависит от вашего поведения и от внутренней позиции, пусть и невысказанной вслух. Что касаемо карьеры и финансов, то стрельцам на этой неделе не рекомендуется принимать важные финансовые решения. Дело в том, что сейчас вам будет сложно сделать правильную оценку реальной ценности и стоимости тех или иных вещей. Поэтому могут быть неудачные покупки и вложения инвестиций. Воздержитесь от заключения сделок по оптовой торговле, а уже в конце недели вы сможете повысить результативность работы благодаря поддержке коллег и подчиненных. Вот такова будет неделя у стрельцов, и я напоминаю, что вы... Можете приобрести полный детальный прогноз со всеми рекомендациями на апрель. Также вы можете приобрести индивидуальный прогноз на неделю. Или на месяц, где на каждый день я дам подробные детальные рекомендации, описание тенденций дня и где лучше чем воспользоваться. Примеры прогнозов вы можете посмотреть также по ссылкам, которые будут под этим видео на нашем канале в YouTube и, конечно же, сможете заказать. И еще, мои родные, хочется быть не просто говорящей головой в YouTube, а как-то общаться с вами, видеть вашу вовлеченность в этот процесс. Ставьте лайк, когда вы смотрите это видео, делайте репосты, делитесь максимально с друзьями, это будет ваш небольшой энергообмен за те наши труды, которые мы для вас делаем. И конечно же подписывайтесь на наш канал. Вы всегда будете в числе первых узнавать о выходе нового полезного видео. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю. Я всех нежно обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!